Прошел месяц, как живут на эти улитки. Им исполнилось два месяца. Они подросли сила от раза в три, наверное. Вот они на моей ладони. Так они ползают. Одна активная, которая покрупнее, вторая она более пассивная. Она больше спит. Одна любит очень поесть. Вот их домик. Вот такой у них домик. Сейчас я покажу его. Вот. Там у них спальня, для земля. Это кокосовая стружка. И там у них трапезная. Mm -hmm. Я их кормлю относительно разнообразно. Салат, кстати, этот салат я им ампулярям Режу маленькими кусочками и кидаю попарим. Ампулярии его с удовольствием едят салат. Овсянку, огурцы, рачки. Сейчас покажу. Гаммус называется этот. Вот такой yeah. они очень и очень любят. Может поэтому они так и растут. Вот Это белковая пища. Даю ему такую минеральную подкормку. Для черепах и для этих улиток. Ну и там вот у меня вот разбросана личная скорлупа. Мелко помолотая. Они ее, кстати, очень обожают. Не знаю почему, в этот раз они не съели. Недавно я наложил не цветы. такие красавицы эти за вот я как уже говорил за месяц они подросли очень очень хорошо это раза в три они увеличились увеличились я воды побрызгал, но она, скорее всего, пьет ее. Кстати, вообще не боятся. Мне нравится, как они едят. Они когда едят, эти свои глаза опускают вниз. И там все рассматривают. Если кто знает, если кто смотрит это видео и знает какой-то вид Ахатин, вид если вы знали, видов 60, подскажите... Я не могу определить, что это за вид. Кахтена обыкновенная или какая. Хотел бы еще леопардовую завести и виноградных улиток. Не придется большой бокс покупать. Так, очень интересные такие вот животные домашние. Всем рекомендую. Не живут своей жизнью. Ну, особо не боятся. Их можно взять на руки. И за скорую, панцией брать нельзя. Потому что там здесь вот очень очень мягкая прослойка и можно ее сломать так как они присасываются сейчас я попробую ее на руки взять вот она на руке Кстати, вот интересно вот это вот вторая сейчас я руки сделаю она там что-то нет она что-то увидела наверху и смотрела туда во, вот, так. Такие они довольно такие любопытные, любознательные. Так. Довольно милые существа, не знаю, почему некоторые брезят ими. Очень и очень приятно, не знаю. Давно хотел завести улиток, и тут супруга сказала, что улитки они омолаживают организм. Если их на лицо пустить, ну и, конечно, и нашел на вид объявления. И приобрел их по 40 рублей. Каждое. Довольно милые существа. Буду их каждый месяц, наверное, снимать. Вот она так на ладони смотрится. В тот раз она была раза в три реально меньше. Если не больше. Я имею в виду, если не раза в 4 больше, меньше.